Итак, здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ради, радиостанция «Сангейтс» привет, приветствует вас на очередном внеплановом эфире с замечательным человеком, который знает, как победить практически любую болезнь, потому что он, он даже не то, что врач и доктор, он практик. Это человек, который у нас постоянно находится в эфире. Замечательный Борис Увайдов, автор замечательной книги, которая называется «Как победить рак», человек, который всей своей жизни доказал, что не бывает болезней, которых нельзя, которые нельзя вылечить. Борис, здравствуйте. Приветствую всем, друзья. Наша сегодняшняя тема – это диабет и, опять же, это болезни цивилизации – Такие как и диабет, и рак Это же все проблемы нашей цивилизации, правильно? Я так понимаю, раньше не было таких болезней вот, в, в прошлые века, например То есть они были, но это же не, было не так ярко выражено, как сейчас Правда? Как вы считаете? Совершенно верно Значит сто лет тому назад Практически Сахар появился где-то 120-130 лет тому назад до этого вообще сахара не было. Десятки тысяч лет люди жили без сахара. Что такое сахар? Это концентрированная э, э, глюкоза, которая делается из рафинирования. Значит, все микро-макроэлементы устраняются, остается чистый искусственный сахар, который не предназначила природа uh -huh. для человека. Значит, Есть разные типы, есть тростниковый сахар, есть свекольный сахар. Так вот отходы, отходы от свекольного сахара, где есть все витамины, энзимы и микро-макроэлементы, полностью устраняются. Значит, все полезное, которое нужно для живого организма, устраняется остается очень вредная субстанция, которая и дает практически сотни-сотни заболеваний, включая сахарный диабет. Uh -huh. Так вот это отходы называется патока или же по-английски black strep malas, который продается. И вот этот black strep malas в ветеринарии дают лошадям, дают скоту, животным чтобы они быстро росли и развивались. Значит, человека обкрадывают и обманывают. Например, мои деды, мои, значит, прадеды и мои предки вообще не нюхали сахара вообще. Вот так вот. Но когда стало развиваться эта монополия, миллионы долларов стали, значит, внедряться в пропаганду. То есть вы, хотите чтобы сказать, сахар что вы... нельзя. Да, что этот коричневый сахар, который все почитают like органик, что он э, вреден? Или это что это в так природе? Ну, в природе нет сахара. Природа, да? В природе нет сахара. Человек выдумал это по своей глупости и дурости. Вот так вот. Так вот, мой дед, он ел вместо сахара изюм угу. на десятки тысяч лет. Ведь когда было... Ну, допустим, если есть Бог, да? да. Неужели он так глупый? Он не создать сладкое, да? Значит, да. это виноград, это фрукты, это ягоды. Там натуральный сахар со всеми микро-макроэлементами, которые необходимы для живой клетки. Так называемая глюкоза. Когда мы... Правильно? Совершенно верно. Там есть да, глюкоза, фруктоза, галактоза. Это не имеет значения. Там, где сладость... вот она должна быть в самом продукте. Да. Любой смазка, которую природа создала, должна быть в самом продукте. Иначе любой сахар в каком виде, там вот, бейкере, торты, мороженое, пирожное – это только вредит организму. Ну, вот и для печени, и для крови, и для клеток это, – это медленная смерть. М то есть сахар вообще в есть... любом виде это зло, правильно я понимаю? Да, и где он применяется, тоже это зло. То есть? Значит, что, то есть смотрите, что получается. Если вы значит, э, пьете чай с сахаром, да? Да. Так вот, сахар э, увеличивает концентрацию, ведь клетка, она может быть гипотонична и гипертонична. Так. гипо -гип и, и там должно быть специальное а, онкотическое давление, чтобы питалась клетка через вне, а, межклеточную жидкость. И когда клетка напитается, получается сгорание, энергии и ненужные вещества должны выделяться в лимфатическую систему. Так. Когда вы берете, допустим, пьете, мало того, что он вытаскивает все. А, он нарушает баланс каким образом? Он вытаскивает все энзимы, минералы и витамины из крови. Сахар? Ого. Я говорю чай с сахаром. Чай с сахаром, да. Почему? Потому что там получается такая концентрация, и когда в крови имеется насыщенный раствор, электролиты, гормоны, да? питательные частоты, энзимы, вот сахар не имея не имея этих элементов, которые должны быть, да, допустим в яблоке, в ягодах, он вытягивает как пиявка все необходимое для человека, mm. включая так. Витамин С. Так. Это понятно, да? Mm -hmm. Значит, далее, далее любой сахарный диабет. Было известно, как излечивается сахарный диабет еще в 20-х годах. То же, то же самое Ирак. рак. Значит, в 20-30-х годах ученые уже знали причины главные и как их устранить. Mm -hmm. Но, но там, как говорится, дядя Сэм сверху, монополия. они не заинтересованы, потому что диабет дает колоссальную прибыль. Они наоборот хотят распространять диабет. Mm -hmm. Вот. И таким образом я, у меня есть ролик один, который как излечивается сахарный дебил. Так. Если даже правильно пить и правильно есть, то не надо будет колоться, не надо будет ä, принимать таблетки. Вот. Одним словом, одним правильным питанием вот, можно регулировать сахар в Крым. Так вот, смотрите, любой больной с сахарным диабетом до того, как у него развился диабет, у него всегда будет низкий сахар. Это называется состояние гипогликемии. Как э, в большинстве случаев врачи просматривают, 90% случаев больной не знает, что у него была гипогликемия низкий сахар. Mm -hmm. И поэтому... Вот. Для этого нужен специальный тест, который занимает полдня. И этот тест называется глюкостолерант тест. Это кривая сахара, на точах меряется, потом через два часа, потом через три часа, и когда сахар э, приходит в норму. Этот тест очень сложный и занимает много времени, потому что врачи этим сейчас не занимаются. Давно уже. Может быть, в 60-х годах уже перестали заниматься. Вот. А русские врачи, так вот, у нас в России, они делали эти тесты. И здесь в Америке тоже делали, но сейчас это не делается. А это полезный и важный делать. тест, правильно? Это полезный тест. Это полезный, он показывает, насколько а, неплохо функционирует железы внутренней секреции, включая а, это поджелудочную железу. Так. Вот, а, Поэтому значит, любой больной с сахарным диабетом, это просмотренный вариант. То есть у него была сначала низкий сахар, а потом он поднялся уже и уже не опускает. Это уже болезнь, это запущенная стадия. Значит, сахарный диабет, он не может передаваться по наследству, но я считаю это как... Это как предрасположение, потому что как бы, больная матери, допустим, предки могут передавать гены. Слава mm -hmm. живет тайнику секрету. Вот, вот возьмем, допустим, кофе. Да? Кто пьет кофе, у того надпочечники лица. Раз надпочечники, значит, и железа, так вот один из секретов то, что 90% людей, болеющих сахарным диабетом, имеет нарушенную функцию щитовидной железы. То есть йода не хватает. То он, включая поджелудочную железу. Особенно щитовидную железу. Вот. И это никакие тесты не, не выявляет. В начальной стадии, допустим, клинические тоже не выявляются до поры до времени. А потом, а потом когда уже запущенная стадия, тогда уже клиника видна, и идешь к врачу, они говорят, да, у тебя сахарный диабет. Или первый, или второй, и так далее. И никакого лечения нет, только колодца или какие-то таблетки. До конца жизни. Mm -hmm. Так а что же делать для того, чтобы вот если человек уже заболел, например, сахарным диабетом, чтобы вот ему бы вы, вы посоветовали, потому что у нас много было звонков после нашей последней с вами передачи, и люди звонили и говорили, что очень все это интересно, и хотелось бы вот послушать ваши прямые рекомендации. То есть не тех докторов, которые кто-то деньги лечит, а именно вот человека не заинтересованного, скажем так, в данном случае. И попросили, чтобы вы вот что-то порекомендовали, рассказали, как же правильно питаться для того, чтобы диабет отступил, чтобы инсулиновая вот эта зависимость она ушла вы знаете что вот, вот цивилизация так избавила человека как сказал профессор уокер который жил около 120 лет человек будет правильно питаться тогда когда наставишь два дула пистолета Помни, почему да? два почему два вот. Один недостаточно, все равно будет есть неправильно. Вот так вот. Его надо подстрахать, чтобы переучиться, как правильно питаться. Угу. Потому что пища вареная, это уже наркотик. Машля – это наркотик, сладко это наркотик, мороженое – это наркотик. Все, бейкеры это наркотик. И, и это такая же наркомания. Кофе – это наркотик. Да, 100% процентов. Кофе одна... – еще раз про вот кофе, смотрите. просто не было связи. Про кофе еще вот вы сказали сейчас и у вас не было слышно. Значит, кофе это тоже наркотик, который действует токсично и на кровь, и на нервную систему, и как бы вытаскивает нужные микро-макроэлементы и повреждает надпочечники и щитовидную железу. Вот Плюс еще там Они прохимичивают Многие бренды вот Кофе да? Это уже не чисто И там есть такой элемент Называется кофеол Это кофеол, это и есть раковый элемент Так вот Все вот эти Люди, которые Привыкли к кофе и так далее Им тяжело уйти Они день утро начинают с кофе Ну да Я так. уже же... Вот Надо это платить потом За то, что человек пьет кофе постоянно Другое дело временное Это как драк, знаете, как лекарство Да Почему? Он сначала расширяет сосуды мозга И человек хорошо У него энергия А потом, когда кончается этот допинг То энергия падает Ниже нормы И человек находится в депрессии Вот и Одна из причин депрессии это кофе за то, что он нарушает все, внутренние секреты. секрет. Понимаете? И вот это вот, особенно женщины, у них, э, они становятся как бы сумасшедшие, потому что у них кривая сначала идет вверх, а когда падает вниз, это связано с гормонами, то и понижается количество выработки, выработки женских гормонов. Как я сказал, 100% влияет на надпочечники очень отрицательно. А это уже гормоны. И это связано с женскими гормонами. Так каждая женщина должна знать последствия. Значит, смотрите, для того, чтобы правильно научить человека питаться, потому что самое страшное питание это в госпитале. Так. Я был в госпиталях и, в общем, наблюдал, и когда отец мой был в больнице, и мать, когда лежал в больнице. Значит, если здоровый человек будет есть больничную пищу, он же болеет. Ого. У него обязательно будет... 80% выварено, выварено в То есть там ничего нет уже питательного. Для организма, для живой клетки нужны живая пища. То есть насыщенная что... именно... Так. Ты что вы предлагаете? Не варить пищу? Ну, в общем-то, когда человек рождается, он сыроед. Да. И самое высшее питание – это сыроедение, как животное. Но человека ну, через только гипноз можно переучить. Или, допустим, если он ну, болевой, если он хочет действительно э, вылечиться, как у меня в России, очень много последователей, и они выполняют домашние задания. Да. У них в сознании готово. Они понимают, что если они будут дальше так питаться и пить неправильно, и вести образ жизни, до конца своих дней будут мучиться и умирать в мучении. Угу. Вот когда человек понял, вот тогда я даю информацию. Что надо есть, как надо есть, как надо смешивать пищу, что не есть и что есть. Потому что ну, русский человек особенно, он ничего не понимает о питании. Ну, конечно. То же самое американцы. Вот, Поэтому это пр проблема э, воспитания. Да, вы правы, абсолютно. Видно же невоспитание. Да. Вот. да именно женщина тоже отравляет себя. Она же неправильно питается. И уже плод рождается э, патологично. Так вот, э, есть вот э, элементарно, да, вот есть даже углеводистые овощи, да? Угу углеводистые овощи. Это овощи, которые содержат сахар. И диабетики не знают об этом. Например, морковь имеет сахар. Значит, при диабете нельзя есть морковь, нельзя есть свеклу. Вот есть, значит, овощи не содержащие сахара. Это лиственные овощи. Это брокколи. Это любая зелень: петрушка, укроп, базилик, любая зелень, да? Лук, да. чеснок, горчица. А вот опять вот, лук, горь есть. А вот вопрос. Лук и чеснок. Ведь многие ведические практики и в Индии, многие, скажем, религии, они говорят, что чеснок – это яд. И лук – это тоже яд. И это плохо для организма. Вот что вы скажете про чеснок и лук? Я никогда не считал, что лук и чеснок – яд. Но если ты килограмм съешь, конечно, будет ядом. Любое или буханку хлеб съешь, пожалуйста, заклеишь весь кишечник. Да, например. Ну, ну, так говорите. Ну, понимаешь, вот это другая культура и цивилизация, да? Индия, Китай, да. Таиланд, все это другая культура. Для них это может быть хер. а для нас это лекарство. То есть чеснок и лук это хорошо, значит, правильно? Конечно, ты же не будешь килограммами есть. Нет, ну там. Вот сейчас вот. Какой зубчик? Одну головку можно каждый день съедать. Ого! Вернее. Ну, е... Смело, да, то есть можно да. дать одну головку? Нет, постепенно. Значит, допустим, первая неделя, 5-6 зубчиков, а то больше. Вторая неделя, третья неделя, уже один зубчик, но надо меленько накрошить, не жевать, потому что сразу обойдешь слизистую желудка, а запивать водой. Uh -huh. Давайте, Значит, в течение месяца уже, уже будет облегчение сахарного диабета. Какой лекарство еще? Hmm, интересно. И чеснок, и луковый суп, луковый отвар. Значит, каждый, кто просмотрит мой ролик, может освободиться от сахарного диабета, а не запущенное. Как... А как найти же ваш ролик, скажите, пожалуйста? Он в Ютубе, а Он в Ютубе, Борис Увайдов в лечении сахарного диабета и все. Как исцеляется с сахарным диабетом. Борис Увайдов с сахарном диабете. Борис Увайдов с сахарным диабетом, правильно? <къем> угу. Так, ну-ну, я вас слушаю дальше. И наши уважаемые радиослушатели тоже. Есть такой корень, называется санчок. Так вот, санчок – это прекрасное лекарство от сахарного диабета. А где он растет? Есть. Или продается? Он продается в магазине здоровья в Америке. Называется санчок. Или джерусалим артичок. Это одно и то же. Джерусалим артичок. Там большое количество инсулина. Угу. Есть полуфисные тактусы, и алоэ вера – это тоже хорошее лекарство от сахарного диабета. Угу. Интересно. Значит, дальше вот эти плоские кактусы, которые продают Джонс, Я не знаю, у вас в магазине, Да, у нас вот, тоже они, тоже. Они, они от иголок все убирают, вот, но галос. И это потрясающе, и там имеется инсулин, естественный инсулин. В капусты тоже есть инсулин. В спарже есть инсулин. Из специев это кумин и цинамон. Угу. Это природный инсулин. Интересно. А вот теперь вот такой вопрос публике. Можно ли есть картошку? Ой, хорошая. Можно, можно ли есть Можно есть гречку? Да? да. Вот люди говорят, ну конечно. Конечно, может, там же никакого сахара нет. Можно есть рис, можно есть овес. Все зерновые после переваривания дают сахар. Вот так. Значит, гречка нельзя, овес нельзя, рис нельзя. Значит, если переваривается рис или гречка, так, в кровь выделяется две столовые ложки сахара. Но это полезно, это полезный сахар. Значит, здоровый может э, есть, а больной диабетом не может. Понятно. Инсулинозависимый, так, инсулин независимый, первый и второй, должна быть строгая диета. Но э, вот эта строгая диета, я, я бы сказал, монодиета, она, значит, э, рассчитана где-то до трех месяцев. И потом я там рассказываю о том, что вот, э, вот это трехразовое питание, э, через месяц человек переходит на парное молоко и ничего, ничего не ест, кроме парного молока. И козьего или Ну Но натурального, конечно же. Не вот. того, что продается в магазинах в пакетах, правильно? Да, да, нет. Я говорю, вот лучше всего лекарство для диабетика – это тапарное молоко. И больше ничего не кушать, только вот молоко пить, правильно я понимаю? И значит, можно еще зеленые соки пить. Это огурец, это зеленые листья, это сабирей. Вот. Никаких ягод, никаких фруктов. Мед немножко добавлять, немножко, угу. через месяц. Понятно. И надо ему потеть и делать э, такие вводные процедуры, чтобы он в бане э, потел и пил патагону. И а. после бани он должен окунуться в холодную воду. Сразу, сразу сахар уходит. После бани распарен в холодную воду и сахар уходит, да? А куда же он девается? Еще... Как, как это так он уходит? Куда это он уходит? Он нормализовывает. Угу. И этот сахар он должен трансформироваться как бы в мышцы, и сахар превращается в гликоген в печени. И это как депо. И когда нужно организму сахара, там вот этот запас гликоген, превращается в сахар. Теперь вы вот смотрите, как природа мудро создала, поскольку все, все как говорится вот эти продукты питания, которые сделал человек и добавил сахар, да? Mm. когда он принимает, то кривая сахара поднимается резко. Организм перестраховывается, потому что высокий сахар дает шоковое состояние, и человек может умереть. И низкий очень сахар – тоже шоковое состояние, организм может умереть. Так вот, организм страховывается через гипоталамус, нервную систему. И чтобы нейтрализовать быстро сахар в крови, чтобы человек не погиб, вот, он выделяет большее количество инсулина для того, чтобы нейтрализовать и сохранить жизнь. Угу. И в получается из-за того, что завышенный сахар, низкий сахар. То есть это не предостровлено природой, но природа страхуется, чтобы организм сохранился, не умер. Ну да. И таким образом получится большая кривая и потом низкая депрессия. И низкий сам. И человек в депрессии. Ему плохо. При этом нарушаются все функции, включая капиллярное кровообращение. Угу. Вот если вот ядва, допустим, какая-то, она не будет переживать. Они имеют импотенцию предъявления, потому что сосуды закрыты. Ну, да. И сахар не усваивают. Вот. Ну, в общем, диабет — это проблема правильного питания и образа жизни, понимаете, и мышления. Ну да. Вот. Сначала надо как бы мозги очистить, сознание восстановить, а потом уже диету держать, потому что так просто... Человек, который привык неправильно есть, он никак не будет держать эту диету. никак. А вот вопрос, вы говорите, что а, нужно кушать все сырое, то есть не жарить, а хорошо, как же мясо, как же рыба, тоже сырое? Значит, рыба, творог можно после того, как вылечится, да, а жареное ни, ни в коем случае, даже здоровый <coughs> будет иметь отягощение в желудке, из-за того, что э, это будет обжигать сливистую и давать, и организм будет э, переваривать за счет э, больших усилий, резервных э -э -э энергетических сил для того, чтобы переварить жареную печь. То есть тоже природы не непредсматривается жаре с маслом. Угу. А, если а если вот в духовке запечь? Лучше будет перевариваться, парить тоже лучше. Но это погибнет все. все овощи и фрукты, если парить и жарить, все погибает. Ну мы же брокколи не можем кушать сырое она же просто, извините, невкусная. Можно? Еще как можно. Конечно, добавьте свой процессор. Так Вот, так как капусту, капусту можно есть, брокколи можно есть. Все листья можно есть зеленые. Ну да. Тыкву, тыкву нельзя есть, там имеется сахар. Uh -huh. И вот эти кабачки тоже нельзя есть, вот эти аккордные кабачки нельзя, там сахар есть. Значит, надо исключить все продукты питания, где есть сахар. Понятно. Включить все, все каши тоже нельзя есть. Так а что же тогда кушать? Остается. Рыба, овощи. А рыба сырая, да, вы имеете О... в виду? Нет, зачем? Можно ее отпечь и варить, допустим, варить не надо. Можно печь, можно варить. Вот оху сделать. Да, уху, да. Пожалуйста. Пожалуйста, уху. Хватит вам. Ну да. Овощи, уха. Овощи, рыба. А овощи, там, курица. А и... мясо? Да, вот про мясо расскажите. То есть, что вот с курицей можно Я... делать, а что и не надо делать, например? Ну, допустим, холодец, да, куриный, можно съесть. Ну, да. это, когда, это когда вылечится у угу. Понятно. Почему? Потому что мясное тяжело приебаривать. Это нагрузка на желудок и на все железы. Вот. Надо да. восстанавливать щитовидную железу и надпочечники. Иначе никак не поправить. Ну а что же делать, чтобы надпочечники и щитовидная железа функционировали так, как это задумала мать природы, так как это было изначально? Как же это можно поправить? Да понимаете, дело в том, что медицина это искусство, да? Как сказала. Медицина это не только наука, но и искусство. Ну да. Uh, каждый больной болеет по-своему. У него свои привычки, свои недостатки, свои генетические патологии, понимаете? Да. И вопрос питания – это вопрос мышления и вопрос психологии. Для того, чтобы восстановить человека от сахарного диабета, нужно хотя бы одна консультация. Ну, да. Потому что, ну, вот смотрите, весь мир соблюдает, что Но сахарный диабет неизлечим, да? Ну, да. Ну вот. И это уже, это уже в подсознании. И эту занозу надо вытащить. Это в крови, это в душе у человека, это в мозгах. И он не только не может поверить, он не только. Он просто зомбирован на болезнь. То есть он уверен в том, что И... его вылечить нельзя. Что инсулин это искусственно, это единственная, как бы, панацея от беды. Да, значит, ну простой обувателем, что? Я как-то говорил с одним русским, да, у него был диабет сахарный, я говорю, если ты надумаешь лечиться, приходи. Мне не столько важно деньги твои, он богатый человек был, сколько результатов, потому что это творческая работа. Ну да. И мне самому идти. Он мне говорит, если ты знаешь, как вылечить сахарный диабет, да ты тебе при жизни... Золотой памятник надо поставить. Я ему стал немножко объяснять. Смотри, он закрытый. Он не может поверить. Ну как же с ним работать? Ну, вопрос веры, И конечно. до сих пор он больной. Да. 20 лет прошло, до сих пор он мучается больной. Наверное, уже умер где-то. Вот. А если бы он поверил, если бы у него был открытый ум, он бы мог быть здоровым. Да. Значит, первый, он не излечивается. Можно помочь, чтобы ну, максимум на 50-70%. Uh -huh. Потому что там атрофии получается, Жизы. А сахарный диабет 2, он излечивается и предупреждает. И то-то другой предупреждает. Понятно. А вот скажите еще такой вопрос. Вот алкоголь, да, чтобы вы могли сказать по поводу алкоголя. Насколько это вредно и вредно ли это вообще? Ну, каждый дурак знает, извините, что алкоголь э, дает зависимость, вот, и алкоголики просто гибнут. Они находятся в состоянии рабства и уже их мозг управляется какими-то темными силами. Ну, а если, не... ну да? а если мы не говорим об алкоголиках, если мы говорим о, скажем, разумном употреблении алкоголя? Ведь Бог создал алкоголь для чего-то. Вот вино, например, опять же, да, там, или хороший коньяк. То есть я не говорю о дозах, ну, превышающая норму. Я говорю, например. И опять же, существует ли в этом деле норма в алкоголе? То есть э, мы получили много звонков, когда люди вот спрашивали, хорошо, вот я болен диабетом, человек говорит, но я выпиваю. вот Мне становится плохо после этого, но я вот все равно хочу выпивать. А кто-то говорит, я выпиваю две рюмки в день, и мне замечательно. То есть, вот. Как бы вы это все это прокомментировали? Я говорю свое мнение, я конечно. могу ошибаться. Читаю, даже пиво, любая алкоголь, любое, mm. за исключением лекарства, допустим, чеснок на водке. Или зеленый орех там делает на водке. Как лекарство. Настойка. Это конечно. разрешено. Настойки, да. Или прополис, да, на спиртуре на водке. Там в каплях идет. Да. Значит, любая алка. Это нагрузка на печень. И я защищал тогда докторскую диссертацию вот, на тему «Нет ни одной болезни, хронической или острой, где бы не увлекалась печень поджелудочная и желудок». Включая желчный пузырь. Значит, алкоголь разрушает медленную верность. И дает большое, потому что его надо разложить, алкоголь. Это нагрузка на печень. А печень и так перегружена этими химикатами. Поэтому я считаю, что это все пропаганда. Алкоголь. Так вот, алкоголь привез Петр I. До этого вообще рус не пива. А древние народы, если женщина, значит, пили алкоголь где-то 3-3%. Ну, и то только по празднику. еврейские времена и война Христа. Вот. Или только по празднику. Так вот, вся Россия вообще не пила до Петра Первого. Так вот, сейчас просто совращает и молодежь, и так далее. Но это, конечно, я считаю, что это все намеренно, это все пропаганда. Допустим, красное вино французы пьют... И они такие здоровые, и так далее, и так далее. И они все больные. Mm -hmm. Работает только психология. Они знают, что красное вино как бы полезно. Как бы? Ну пейте виноградный сок. Самое лучшее вино, это вот свежее. Вот-вот-вот вот сделали только. Вот там и жизненная энергия есть, и все микро-макроэлементы. У меня есть любимая книга «Грэп Кью». Виноградным соком излечиваются практически все болезни, с косточками. И есть, и пить сок. То есть только в виноградном вот, Я сок, даже да? хочу, я хочу сделать поселение в России, да. э, в деревне где-то. Да? Вот я уезжаю туда, чтобы, э, во-первых, сделать учеников. И где-нибудь еще в теплых краях, там где Греция или же Болгария, понимаете? Вот, там, где солнечный свет. И там, где чистый горный воздух, как в Да. Так вот, чистый виноградный сок, красный сок, да, красный, вот, свежий отжатые и сам виноград этот сорт, излечивает практически все болезни. То есть просто делать сок и пить вот этот красный виноград, правильно? Все, наверное. Есть еще арбузный сок, тоже излечивает, именно с коркой. Ну, конечно, это диабетикам нельзя. Пока они болеют, это нельзя. А особенно виноградный Я говорю, сок? Визу... Особенно виноградный нет. сок имеет такую силу, да, такую силу, электромагнитную силу. Mm. И там имеется силу В17, косточка. Yeah. Вот. После очищения, после очищения организма, человек начинает, вот это есть монодиета, и там все есть. Все жизненно важные... Система, включая даже элементарно белки. Интересно. То есть такая я диета... Я фишку... <с refresh> Да. Что говорит? Вы... Такая диета виноград... на виноградном соке, правильно я понимаю? То есть только, только вин... виноградный сок. и два часа. Виноград ЕА. Сначала там несколько недель только виноградный сок. Но надо очищаться тоже, там слабительные, разные и так далее. Вот. Перемерить надо пульс и давление. Вот. У каждого и начинается процесс очищения, включаются защитные силы резервные, да, вот и начинает космос, уже космическая сила, работать на вос вос вос восстановление здоровья. То есть через подсознание, потому что включается вот эта сила, которая идет сверху, и начинает работать на восстановление здоровья. Mm. Потому что желудок практически не работает настолько. И когда желудок не работает, вся энергия идет на э, переваривание ненужных там апокалиевых клеток, вот. Включается процесс аутолиза, И вот эти вирусы, бактерии, паразиты тоже начинают вымирать. Потому что им не будет пищи. Они питаются на слизи, на токсичной слизи. А слизь берется от вареной жареной пищи. И от, от прохимиченных продуктов питания. Вот их питание. Вирусы, бактерии, паразиты. Они начинают вымирать, организм начинает вымирать. Так а может быть тогда просто Стаси... сидеть на диете, вообще ничего в смысле не кушать? То есть просто в пост уйти там на недельку? Конечно. А с сахарным диабетом я вот по придумал порное молоко. В бане парное молоко. Баня, парное молоко. Угу. То есть вот человек болен с сахарным диабетом, он должен пить парное молоко и ходить в баню, правильно? Не сразу, не сразу. Там имеется цикл, да? Угу. Надо наблюдать его. Почему? Потому что опасно работать с диабетиком, потому что кривые могут быть непредсказуемы. Ну да. Резко падает плохо и очень поднимается сахар тоже очень плохо. Надо постоянно наблюдать за ним. Понятно. То есть все таки вы говорите, что сахарный диабет излечивается и рак на самом деле, излечивается тоже? Во-первых, профилактику надо делать, да? Угу. То есть, что предупреждается, и то, и другое. Но для этого надо работать над собой, для этого надо знать и понимать, зачем все это делать. Не изменишь сознание, не почистишь, как говорится, мозги человека, ничего не изменится. Потому что это не просто перейти на другой вид питания. Это не просто. Но это возможно. Mm. Сначала правильная информация, потом вера, а потом поступки и действия. То есть вот вы говорите, что э, желательно... Всю пищу употреблять в более или менее сыром виде, чтобы не пострадали микроэлементы, которые, ради которых мы эту пищу и кушаем. Правильно я понимаю? Да. Значит, все энзимы и большинство витаминов погибают при температуре 43 градуса, 120 градусов Фаренгейта. Значит, эта мертвая пища, она превращается в слизь и дает запоры. И основная 90% превращается в дерьмо. 10% усваивается. Но надо наоборот, 80-90% усваивается. Правильно? Да, конечно. Значит, вареная пища, мы просто привыкли к ней. Но это тоже наркотик, вареная пища. Жареная тоже наркотик. Да... Но вокруг везде вареная и жареная Мальта вареная считается диетической пищей. Вот я и говорю, самое страшное питание – это в больнице. Ну да. В, род... то, что в они считают... Да, то, что они считают, наоборот, полезным, на самом деле полезным совсем и не является. Но с другой стороны, курицу уже не съесть сырой, правильно? Ну, я говорю, баланс должен быть. Инь-янь энергии должны быть, да. Мы, потому что не каждый организм может быть вегетарианцем. Ну да. Но при большей нужно начинать с вегетарианства. То есть это пере, переходная диета. Угу. Есть личная диета, как соки, да? Есть да. переходная, а есть укрепляющие на долгие периоды ну да понятно обязательно должны быть добавки потому что земля она сейчас прохимичена и она не содержит чтобы вы не ели все равно будет не хватать микромакроэлементов и витаминов нужны пищевые добавки поэтому да? нужны пищевые да и витамины и пищевые добавки да. Но э, искусственные витамины – это ведь не хорошие витамины. Конечно. Но Бог создал естественное в виде трав, корней, цветов. Полно. Ну, то есть да, витамин С. Да. Или черная родина, да, много очень. Или эвкалиптовое масло, не эвкалитовое, а облепиховое. Полно витаминов. Ну Да. Хурма. Много йода и много витамина А. В яблоках много железа. И котики там йода очень много. То есть природа, она универсальна. Она все создала. Понятно. Ну что ж, наши уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить вам, что на волне Сангейтс Radio у нас сегодня. Был э, замечательный человек, э, профессор, доктор, и не просто доктор, а человек, который целитель, который умеет исцелять людей, который знает, как это делать, имеет и теорию, и практику, и огромный опыт. Э, с нами сегодня был Борис Увайдов. Борис, огромное вам спасибо за э, те сокровенные знания, которыми, которыми вы с нами делитесь. Наш телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, и оставляйте свои, пожалуйста, вопросы для доктора и профессора, и человека, который знает, как исцелять любые практические болезни Бориса Увайдова. Спасибо, Борис, огромное за это замечательное интервью. Будем с вами на связи. Удачи и счастья всем, друзья. Спасибо.